всем привет дорогие друзья с вами я блэшный эксперт и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать почему же у вас э, на вашем iphone или ipad выскакивает э, поисковая строка safari китайский язык то есть чтобы вы не ввели у вас постоянно будет вылетать определенное окно с китайским значением только туда вы на него нажимаете и примерно выбивают подобную вам информацию это вызывает дискомфорт и как же от этого избавиться то есть что вы делали то есть что я делал допустим наберем просто что-либо нам ну, выйдет естественно все на китайском вы будете заходить сюда нажимать настройки здесь выбирать языки ставить регион а все будет до жопы. То есть, да, оно поставится, но опять же потом будет вылетать все то же окно с китайским значениями и вам придется только делать выход такой. Вы будете постоянно открывать такую гугловскую страницу для себя. И здесь искать. То есть также вы будете заходить в настройки, опуститесь ниже, в сафаре, выберите вроде поисковую строку Google но все будет бесчетным безысходно все так же китайский язык я нашел единственный способ как это все исправить это вам нужно будет зайти в настройки основные опускайтесь ниже выбираете просто языковый регион здесь вы ставите вам нужные региону вот здесь скорее всего на китайском будет стоять Китай и выберите регион нажмете готово и все ваш регион установится перезагрузится как бы здесь окошечко и все, даже время изменится, вот допустим вот у меня без 10 час можно сказать вот и у вас будет время не 0,052 а 0.52 это тоже меня удивило сначала я не придал этому значения, но эта ситуация излечилась сразу же вот принципе и все это обычное как бы такое скажем решение но оно создавало такой дискомфорт такое неудобство что просто да не могу вот и все подписывайтесь на канал ставьте лайки прожимайте колокольчик чтобы потом не пропускать мои новые видео всем пока